Кубрикс это весенняя новинка российского производства 2021 года бесконечный фотоконструктор, состоящий из маленьких элементов пяти цветов, с помощью которых можно собирать любое фото в стиле пиксель арт. А когда надоест прежнее, то разобрать и собрать новое, используя все тот же набор, который доступен в трех вариантах расцветки в едином размере 40 на 40 сантиметров. В каждом наборе Кубрикс для удобства уже предусмотрено все, что необходимо: элементы для сборки пяти разных цветов, основа для картины, инструкция и сепаратор, который помогает при отсоединении деталей от основы. Для получения инструкции по сборке любой фотографии после приобретения понравившегося комплекта необходимо зайти на сайт kubrix.me, ввести свой личный код из инструкции в комплекте и загрузить необходимую фотографию, выбрав понравившийся макет. И после получения схемы на почту к сборке можно уже приступать либо просматривая ее с телефона или распечатав для удобства на бумаге, либо воспользоваться интерактивной инструкцией на сайте. На каждой клеточке схемы есть специальный значок, который также указан на необходимой талии комплекта и соответствуют нужному для сборки цвету. И при совмещении всех необходимых элементов фотографии на свои места получается оригинальная картина в стиле пиксель-арт, которую при желании можно легко повесить на стену благодаря рамке, чем одновременно и является сама коробка от набора Кубрикс, заранее продуманным язычком на тыльной ее части. А когда она наскучит, ее можно легко разобрать при помощи сепаратора из комплекта и приступить к сборке новой.